Забрасывает Говорит Москва. Советский космический корабль «Орбита-4» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт сообщил. «Приземление прошло нормально. Чувствую себя хорошо. Травм и ушибов не имею!» Требуется ваша консультация. Мне нужен профессионал, который спасет героя. Они считают, что вы убили командира корабля. Первый контакт за всю историю. И есть все условия для изучения. Вы чувствуете это существо? Помоги мне, Таня. Хотите поближе познакомиться?